Кобальт. Американская корпорация, чья деятельность заключается в экспериментах над людьми, цель которых – создать бессмертие. Часть недавних роликов получилась не совсем удачной. Некоторые из них были откровенно дряхлыми, как, например, прошлое видео, которое все же было на 57 минут. С лощавыми, но лишь в паре тройки моментов был какой-никакой экшен. Но, несмотря на это, я старался их сделать смотрибельными и приятными глазу, я очень рад, что вы это замечаете. Ну а что я могу сказать насчет сегодняшнего материала? Стряхивайте пыль с противогазов, потому что мы сегодня снова ныряем в грязь. Да, сегодняшнее приветствие куда лаконичнее в сравнении с прошлыми видео. Мне не нравится такое общение скрипачем. Скрипач ты драный, блядь, ты охуевший, что ли? Насальника пошли тебя отойдем. Насальника пошли. Насальника пошли тебя Надо дождаться, пока они выйдут. Да, здрасте. Уходите Какую базу вы о чем говорите, молодой человек? Удейте с моего дома, я сейчас другу позвоню Да давайте а? не другу, Бля. я могу решить моего... конфликт Банклав РП не перестает удивлять. Стоит тебе только сказать о том, то, что ты хочешь урегулировать конфликт, как тут же найдется какой-то челик, который решит постреляться. Если что, это профессия бандита, но имеет расширенный фирр РП, который действует только после двух человек. Я, естественно, понимаю, что против дабл баррел вблизи ты не вывезешь, поэтому нужно играть головой. А именно, я дожидаюсь, пока он уберет это оружие и потеряет бдительность, чтобы его связать и потом посадить в тюрьму. А за что сажать-то я не пойму, а вот за то, что он на госсотрудника ствол вперед наставляет на в месте. Причем непонятно зачем. Человек, значит, ворвался в мой дом и говорит, тут базу фигня строить. Так, Я не знаю, и... какую базу, Что он бредит? Убери что оружие. он бредит? Кто? Он кто, бредит, вот, что? Кто конкретно из них? Вот, вот, э вот этот. Вот этот. А этот за ним пошел. Можете тоже осмотреть мой дом. Тут ничего нету. Вот видите? Mm -hmm. Ну понятно. Можно с вами жить, но без домой просто. Извиняюсь, это до моего друга он mm будет -hmm. Молодой человек, что вы делаете снова в удачу? Выйдите из дома. В чем проблема? Ходим. Зачем бегать с нами за Зачем ну, в, мы в чужую комнату? территорию лезть? И не лезем, он в сам дверь открыт. Что это? Что это такое? А теперь за мной. Что ты делаешь? Что такое? За мной, за мной, за мной. Почему вот сюда, ты арестовываешь его ни за что? Сюда к стене. Почему ты его ни за что арестовываешь? Встань. Происходит? Полицейский. Полицейский. Не за что происходит? Полицейский. Полицейский. Что происходит? за что. Заметьте, ни за что. За Незаконное проникновение на чужую вынес? территорию. Что? Полицейский, ты что? Ты обкуренный? Какая причина? Какая причина то, что вы сделали? Объясните. Полицейский, вы обкуренный? Что Полицейский. Алло. Вы обкуренный? Подождите, я его сейчас в джайлке. Одним предложением нарушить сразу два правила, это надо уметь. Но НРП и админобуз, по правилам этого сервака, прямые угрозы наказаниям, банам, джайлам или же чем-то еще, караются админобузом. Объясни, что это а, сейчас а, будет. Демка есть у меня, если что. У меня а -а -а. тоже демка есть. Подай на него жалобу, пожалуйста. Подавайте. Без проблем. Я сейчас тыкнулся в А нет, давай кто-нибудь другой разберет, поадекватнее кто-нибудь. Я адекватнее что? я. Что? Нет, ты неадекватный. Димитальную да? администрацию, понял. А, кстати. госсотрудник. Что, а. Гос что ты говоришь? Госсотрудник это оскорбил что у Курыша. Так, уважаемый мой крампус. Не иди, помоги, помоги, не, иди я не тебе стоит, сказал. Я тебя не пристрелюсь, место. и ты не будешь подчиняться. У у мне. Ты понимаешь, а нет? Помоги К стене справа. встань. У тебя есть тайзер, у тебя есть тайзер. К стене. Ты можешь затайзерить его и я листал. Он в наручниках. Проху, Мне нужно объяснить, есть. за что Проху, его сажать в тюрьму буду. Он просто не слушается, он не в адеквате. Госсотрудника гос. за то, что вы оскорбляете меня у Курыша. Это не совсем приятное и неадекватное поведение в тюрьму. Вы сейчас, наверное, задаетесь вопросом, а что это за вступление такое на 4 с лишним минуты. Это небольшая предыстория ситуации, которую вы должны будете видеть в полной мере, но ну, вы ее уже увидели, поэтому нам уже время отправляться на жалобу. Убедительная просьба, если вы не внимательно смотрели эту предысторию, то пожалуйста, пересмотрите ее. Я даже некоторые метки сделал в виде текстов, чтобы вы понимали, что происходит и кто что говорит. Если кому-то все же лень, то я вкратце объясню. Я зашел в квартиру, потому что услышал голос, который недоволен тем, что у него в квартире помимо него, еще два человека, которых он точно не хочет видеть. Я попробовал свести конфликт на нет, но человеку нужно было кого-то развести на пострелушке, я на это конечно же не повелся, и он помимо того, что он проник на чужую территорию, также отлетел за оружие, которое он оставил на начальника полиции. Сразу после этого на экранах появились два дополнительных болванчика, один из них администратор, а точнее донатный овнер, а другой просто придурок на випке. Они все втроем, вместе с админом, который разбирает их жб, будут пытаться делать следующее. Перебивать, оскорблять, обманывать администрацию, нарушать админа а также пытаться стакать у меня нарушения. Причем оскорблять еще будут пытаться так, чтобы это не попало под нарушение правил. Нейл, ты тут? Стой. Да, да. На ну, тебя жб эти... Давай, давай. Ну и на че там жб? Мне вот очень интересно. Что на этот раз? А че че, че Смотри, такое? Э -э -э Скажи мне, пожалуйста, причину... А, своих действий, когда два гражданина и Санчес и Крампус были в квартиры а, нет нет запикаешь. нет Крампус не был в квартире я был с Майготом в квартире может его тоже это так твой, Майгот, да, это, Майгот это, это мой товарищ да я с ним а, был в квартире и кого он сажает тогда в тюрьму Майгота он сажает и потом Крампуса еще я посадил но Крампуса понятно за что. Хорошо. А oh Майгота за что ты Крампус, да. ты не понял, за что чат почитай? Майгота я посадил за незаконное проникновение на территорию частную другого человека. Помимо этого, он на меня оружие а наставил. Ты... Я а здесь стал тактично. Потом... А, он на тебя оружие доставил, наставил, и ты действовал тактично. Ну да, я не доводил до перестрелок он, всяких. Он Просто дождался выжать? удобного момента, когда он оружие уберет и заковал его в наручники. Ну, дарил я... тазером. Сюда, я скажу. Стоп, подожди, а почему ты не разобрался, не узнав у, допустим, у Занчеса, что Майгот это его товарищ, который сидел в квартире у него. Ну, так мне говорит хозяин квартиры о том, что к, ним ворва... к нему ворвались двое человек. Пришли, которые ну, ну, точно подожди, нежданные кампус, гости. Кампус из... И кампусы исключаемые из-за разборки. Да. Он а кто врет а, то вот да? Он мешает это. просто своими выкриками о а там, что я вру. Смотри, получается, вот мы были в квартире, получается, забегает он, ну, нам говорят выйти, но мы выходим спокойно. Потом он э, стрелил тайзером, получается, он нон-рп-тайзер, потому что он нифига не сделал. И, получается, говорит ему лицом к себе и сажает его в джайл. Ну, да, ладно, так, а в чем проблема-то? Человек зашел что на все чужую все территорию. Хозяин, который ну, смотри, против вот, этого, ты читал правила вот. вообще сервера? Причем правила сервера. Я руководствуюсь ну, на полицейском, в первую очередь посадили? законами города, а потом правилами. Я делаю все в рамках правил. Ну, подожди, в вправ... посадить за проникновение на чужую территорию. То есть то, что так я говорил, выше, что на меня оружие наставили, это вообще выглядел. шутка, да? Это шутка, а, потому демонстрации это видно, что вы вышли? Да, там видно, что мы вышли спокойно, А когда они второй раз вернулись, почему ты не говоришь об этом? Давай, давай демку посмотрим, пойдем. Прапор, пошли, я готов тебе демку бред. Да, хорошо, давай первый общий заходи, хорошо. пожалуйста, и мы посмотрим демку. Да, ты, Прапор, я тебе могу проспойлерить. Изначально они там были, вот. потом они вышли, потом обратно зашли, потом еще раз вышли. И за это все действие он успел этот э, челик на профессии оружие подержать, наставив на меня. Вот. И я это посчитал для себя угрозой Потому что ты это не госсотрудник А просто какой-то для меня гражданский Который с дробовиком стоит на меня смотрит а, Смотри, Нейл Второго проникновения не было А у тебя фри-тайзер И ты еще, бля, фри фриаре делаешь. А, да, а... Так у него же оружие было Смотри, а, не знаю, где там второй раз Он демку предоставил а, там видно, как, а, ладно, они не с первого, но фиг с ним, там со второго раза или с третьего тебя подслушались, оба вышли из помещения. А, ты стоишь с наручниками, достаешь та тайзер и тайзеришь Майгота а, и сажаешь. Но там же оружие видно у Майгота, которое он оставил специально на меня. Так у него лицензия есть что ты ему сделаешь. И что? Да, Но ну, это не... Лицензия не, не, не дает права наставлять на начальника полиции оружие на ровном месте. А Особенно как ты... Okay. Когда ты ворвался в чужую квартиру, ты еще стоишь на челика, на полицейском оружие наставляешь. Лицензия ты не на дает права со, что этого делать. На него оружие наставил? Давай начнем, Давай зашел, начнем с того, что я зашел достал, в квартиру, где человек не от того, что у него в квартире два каких-то левых игрока. Хорошо, я другой вопрос тебе задам, Какого хуя ты занимался другой э, темы а не сразу, блять, э, закол наручники майгота? Ты решил побегать по в квартире? пообеседовать, я так понимаю, с владельцем, но ты хер положил на то, что товарищ стоит просто в открытости с дробовиком, даже если по твоим словам судить тупо стоит с дробовиком, ты ничего не делаешь, но ты решил, когда они уже те, он убрал оружие. Они вышли с помещения, и ты решил э, его только тогда затайзерить. Ну, потому я что сказал. я умный, я не буду на вооруженного человека с дробовиком в упор лезть. Какого хуя ты не учел этот факт? А чё, какого хуя? Ты вообще тогда, блядь, не испугался за свою жизнь, когда их двое там, которые могли тебя убить. Я что то второго с оружием не видел. Какая разница, ты должен был уже яйца свои спасти и убежать тогда оттуда, если вот так вот... Я зашел туда изначально Конечно. с оружием, и он достал оружие в ответ. Я понимаю то, что у него ФРРП расширенный, но все же. Ну, но... ты так. не попросил его оружие убрать, ты занимался другими делами. В смысле, не попросил, ты демку чем смотрел? Ты без звука ее смотрел? Короче... Э -э да, он попросил оружие убрать, но мой год потом убрал оружие. Не потом, был, через он, время он, он, не занялся, он не занялся человеком Который был с оружием В смысле не, не занялся В смысле не, дал предупреждения никакого. Смыслия, не занялся Ты не подошел к Майкоту Не сказал там, есть ли у вас лицензия на данное оружие Ты этого не сделал Ты побегал вокруг, потом только решился Им заняться, когда он уже блин, Бля, был, ты головой а -а, думаешь? Нет, не я тих... захожу в квартиру Вижу двух челиков левых Против которых как раз таки владелец настроен Я захожу туда изначально с оружием Потом один из этих челиков тоже достает оружие чем не лезть с ним стреляться на рожон в упор с дробовиком головой думы хоть немного я дождался пока он уберет еще оружие общаться на него посмотрите какие двойные стандарты то есть админ может задавать вопросы игроку в стиле какого хуя ты вот это делаешь и вот это вот не делаешь а игрок тем же самым отвечать не может или он не догоняет ты, по-моему, правосудие, которое должен решать такие вопросы, а не хуй класть и бегать по квартире. Так, а ты чем демку смотрел? Я ж его посадил в итоге. В смысле правосудия? Ты чё, блядь, ебас? Вот. Ну, я, ладно. Я, он не догоняет, ладно, Санчо извини. Что не догоняет? Ты мне нормально объясни, что я сделал не так. Я увидел хорошо. челика с оружием, который я ворвался решал, в чужую квартиру. И с хорошо, у тебя Нанарпа еще выходит. Хорошо, хорошо. Так. Где НРП? Тут? Ну, не здесь. Что, совсем не нормально? В админзоне зоне нон на как-то нарушишь. Мы когда бежали вон там, вы меня провоцировали тем, что я накуренный, укуренный и так тебя далее. Вы вдвоем. Демонстрация есть Демонстрации. Ну так он демку писал, пусть смотрит. Дальше. Нет, у тебя демка есть? А почему ты демку запрашиваешь у кого-то? В смысле, запрашиваешь? Он сказал, у него есть демка, в чем проблема ее посмотреть? Ты сейчас перескакиваешь всем и жалобы, зачем О, а меня типа поочередно каждый будет перебивать? Или все-таки, может быть, успокоитесь и меня послушаете? Что нет, что по факту? Ты меня послушать можешь, а не перебивать и сыпать претензиями. Рот, тише, сделай. Рот, тише, на заднем плане. Сделай перед тем, как разговаривать. А, ну у тебя В смысле, блядь, неадекватное общение? Чел нахуи начал перескакивать. О чем речь? Выключи свою хуйню. Не надо, не надо, не надо. я тебя в рот, ебал, гнида. Ой-ой-ой, оскорбление администрации. Так, и что дальше? Хочешь я тебе... Откуп дам 10 тысяч, слушай, слушай еще. Прапор, а я не согласна, хочешь, тебе 10к дам и будешь дальше минуту, слушать до завтра, а? За оскорбление, ради, о, за оскорбление администрации. Я сейчас слышал, что ты мне в сторону мне сказал администратору. Я тебя ни разу не оскорбил, заметь это. Нет, искал долбоеб, у меня на демке есть. Давай, жду, бля, покажи мне демку. Ты хочешь сказать, этого не было? Тебе же быстренько сказали что заткнуться, что обман, вы че ебнулись? смотри. Ты не являешься админом. Мне дадут максимум ничего. Хорошо, а подожди. А если я, дай, я а дай, прямо дай, сейчас дай. админом стану? Ну, станет админом. Хорошо. Подожди. Не, в смысле не станешь админом. Вот, вот подожди, меня не бань и посмотрим. Так ты нарушил, что тебе не бань? В смысле, Ой, а я я все. что я, я нарушил? Что я нарушил? Потом станешь админом и, и покажешь свою домку, меня снимут, окей. То есть ты согласен уже на снятие? На снятие нет. Ну если ты сказал то, что меня снимут. Там уже высшая администрация будет решать, что со мной делать. А если я буду высшая администрация? Ну, с, скорби... с тобой делать ничего да, не будешь. Я, да, я знаю. А, я так что ты дальше будешь адекватно а, общаться или а также хуи будешь валять и слушать, нет, как мне перебивают? Адекватно общаться не будем. А печенька, печенька, смотри. И. Да, ну, ты пытаешься доказать, есть ты сейчас откроешь рот еще раз, эти я тебе дам выводы Брат, брат, лучше бы ты к нему не лез. рапор побойся Бога. Чего побойся Бога? Понимаешь? А ему... Он, он, он зажался, просто всех оскорбляет и хуйка. Далее вы услышите лексику, которая будет не очень приятна некоторым людям. На самом деле я еще не до конца понимаю, жаль мне или не жаль, то что я сказал какие-то конкретные слова, которые я раньше презирал вот этим вот людям. С другой стороны, будь я обычным игроком, меня бы просто перемололи и выкинули нахуй, а потом поспешно бы забыли, иногда вспоминая, как они забанили какого-то дурачка и развели его на кучу нарушений. Причем попутно они его обосрали, а он им ничего не мог сказать в ответ, а если я говорил, то это еще плюс нарушение. Нет. Если отталкиваться от этого, то я сделал все более чем правильно. Админ мне просто необоснованно берет и затыкает рот уже при других челиках. Его же друзья начинают меня обзывать перебивать, он на это закрывает глаза. Просто мне попалась максимальная гниль в этот раз. Ребят, ничего не скажешь, просто слушайте. Победа, мало, ты, закрой, ты, ты, ты. мразь! Обдристанная, Сколько я, я тебя знал, терпеть я буду, знал. тварь, блядь, недоношенная. Сколько, сука? Ах, ты жопа, Где у тебя, ты, блядь? Чай, Там уебок чай, на заднем плане орет гнида, а? Иди его, сука, а что, затыкай. Мразь, алё, блядь. Неадекватная, ты, ты, ты, сука, ты, ты, свинья ты, ты, ты, ты, ебаная. Скрипач Напад. ты драной, блядь, ты охуенный. Да, ли, скрипач драны, еще чему-нибудь да, да, пиздани, обдристанный прапор, драный, Я бля. тебя я ебал в рот, бля, ты бля. понимаешь, прямо по да, горло ебей, тебе всовывал. Чуда, я тебе я гланды бля, выдирал бля, хуем, бля. мразота. Ты думаешь, что у тебя не найдется слов, блядь, других, что ли? Или да, не найдется. Ли, ты мне, сука, одно и то же спамишь всю жалобу. Как у тебя может что-то найти, долбоебище? Артур, хорошая видеокарта новая, я заценил. Спасибо, солнышко. Боже... Ж живой, э, живой скрипач, ё-моё. В смысле полонный придурок, блять Заткни ебало нахуй тебе ты... слово, я не давал, ты понимаешь? Нет, сука? Да, нихуя, это... Ты сидишь, душишь всю жалобу, ублюдок. А ты... Боже, душит, боже, ты душишь, сука, иди. всю жалобу я Ты душу. слепой хуесос, который не увидел, как они нарушили правила города Которые я пресёк потом И потом ты начал, сука, как чмо охуевшая со мной Но разговаривать извините, Гнида, слепая, иди. закрой иди. нахуй рот свой Он мне показал, когда вы в доме стоите уже Че ты, ты горланишь, сука? Че ты горланишь? Сходяя. Тебя рвет, сука, да? Слепая сходя. гнида, ответь нахуй Ты жопой, сука, демку смотрел, ты понимаешь? Нет кусок дерьма ебаного а, а тебе раз еще раз вот раз эти раз два долбоеба поддакивают. Блядь, Вы два долбоеба вместе с а этим третьим. Зачем ты меня оскорбляешь? Потому что ты этого заслуживаешь. Подавишься. Зачем ты меня оскорбляешь? За тем, что ты это заслуживаешь Зачем? в полной мере. Потому что ты сучара Зачем? ебанутая, которая сама объясни начала на вот меня первым ебало открывать. И тебя потом вот скорбляешь? этот вот челик остановил, блядь. Потому что Можешь якобы потом это может быть нарушением правил. Закрой нахуй рот свой, падла, пока я тебе туда хуй не приехал, не в суд. не надо, не, не лезь, не лезь, Санчес. Да, не лезь. Тебя вот этот долбоёб остановил, но ты все равно успел сказать долбоёб. А потом, когда я тебе ответил, вы мне сразу решили приписать оскорбление администрации. Ну вот видишь, киваешь, правда. Извини, Пошел нахуй, сука! Пошел нахуй, я не буду тебя вообще слушать, выбледка. Ты понимаешь? Да не слушай, на натуре. Но если я видел на демонстрации то, что есть блядь. да блядь, ты, ты да, беспросветный попробуй. еблан закрой наху рот свой Ну конечно ну. конечно блядь а ты, что ты фейдер, больше ничего ты не можешь сказать проектом, ты думаешь ты спокойно так можешь оскорблять людей Я не понимаю. Помогу. ты, ты не человек делаю. ты понимаешь блядь, сука Нет. Вас, нет? А я не человек? да ты не человек а ты, ты, Санчез, ты, ты не человек, не человек. Санчез, стой. А а ты стой дай мне человек ситуацию артур расскажи ситуацию Хорошо. Я захожу э, за полицейского, за начальника полиции, за которого я сейчас э, с оружием в руках, потому что mm -hmm. я слышу крики недовольного горожанина, у которого в квартире два нежеланных гостя. Они ничего такого не делали, вот. Я захожу туда с оружием, потому что что-то неладное. Это как раз-таки угловая квартира, двухуровневая, рядом со старым въездом в город. Вот, затем а, мне объясняет горожанин, что случилось. К нему зашли два нежеланных гостя, опять же он об этом Моя. говорит. И я, получается, а, как бы с оружием стою. Спрашиваю, день, кто пошел. забрался в квартиру чужую. Пошли. Он мне показывает на двух пошли, человек. Пошли, вот мой май... а, ну год... Майгот был. Не, и, не, и, и не кажется, не, другой не, санчес, человек. Санчес, санчес, пожалуйста, пожалуйста дай я высушу ситуацию. Санчес, пожалуйста, отойди. Там с... да, с... да, да, был не, санчес, не, санчес и Майгот был. Ну вот, Санчес а, и Майгот. Не перебивайте. Вот, я спрашиваю, типа, а, чё, давайте типа, решать, в чем дело. Я же стою с оружием, у челика на этой профессии ФРРП расширенный до двух человек. Он достает на меня оружие в ответ. Да, я понимаю, кажется. что против ДБ я особо не вывезу вблизи. И как бы дожидаюсь... пока. Выключишь на свою хуйню, блять, долбоб. Скрипа еще облетит, даже. Да, это скрип. Ну, Пиздак, захлопни свой там нахуй ты, гнида. Закрой нахуй рот. Ну, Закрой нахуй свой зачем ты уди со мной Санчес. разговариваешь уди, тогда? Хорошо, я пойду, поговорю с человеком, вы не против? Уйди нахуй I отсюда go вместе go go go со go своим выебнем. Вот я, как бы пытаюсь по-умному сделать, потому что я как бы один, а там челик с феррп расширенным, плюс челик с дабл баррел, а у меня из нас. Mp5 USP я дожидаюсь, пока э, весь этот типа конфликт и э, ситуация вся спадет на нет, градус понизится, чтобы я по-быстрому, раз тазер достал, хлопнул и заковал в наручники, потому что они ворвались э, на чужую территорию. Вот. Ну, даже, грубо говоря, не ворвались, а просто проникли на чужую территорию. Против этого да, выступал да. владелец. Вот. Помимо этого, чел на меня достал оружие, наставил. Причем в тот момент, когда я говорю, типа, давайте решим все. Он достает оружие на меня, направляет специально и говорит, ну, давай, типа, решай. Он, конечно, хотел постреляться. Я, я естественно, на поводу не пошел. Вот. Первый раз я их прогнал. Вроде бы нормально все. Они вышли, потом зашли еще раз и вышли снова. И у меня все равно есть причина человека арестовать. Он а, достал оружие. Понятно, при каком контексте он пытался угрожать мне этим оружием, и плюс ко всему он э, проник на чужую территорию. Я сажаю его в тюрьму, меня начинает э, провоцировать э, Санчес, и... И... God, там только двое было. Ребят, я правда не знаю, как это работает, но просто посмотрите на то, какие они стали терпеливые и разборчивые в этой ситуации. Один так вообще чуть ли не расплакался после того, как ему не понравился мой формат общения в ответ на его оскорбление. Один админ меня перестал затыкать, другой просто заплакал. Ну, чё сказать, прям даблдаун какой-то, блять. И крампус кажется. Да, и крампус. А где Крампус? Где? Где этот Крампус? Еблан? он ну, этот, а он, он, да. Где этот а, либо? А, он вышел, типа, а, по-быстрому. Он да, сейчас. Его Санчес забрал. Санчес, а что Крампус? Куда он убежал? А я не знаю, он может. после того, как он умер, как я его... Потому что он обосрался, плане, да? сука, с подливой. Ну, да. а, ну, вот. Они начинают было. меня, короче, провоцировать тем то что типа вы укуренный полицейский, вы укурок и так далее. Ну, Чат может почекать, да, там так летит, и да, пишется. Да. Вот, даже сейчас полистаю. А тут дохуя всего от Крампуса, кстати. Вот, я, я сейчас еще... Вот. Крампус пишет mm -hmm. укурыш. Я это считаю за оскорбление госсотрудника и сажаю его в тюрьму. Вот. А до этого я посадил уже май года за проникновение на чужую территорию. Пока мы бегали, получается, вот в той где-то части города рядом с полянкой. Типа, где лавочки ну, и зеленка, деревья. Да, да. Прям центр города. Центр, центр, Дереть, центр. Чуть-чуть да. а, за вышкой. Пробегает Паррель. вот это ебло и говорит о том, что. Да типа подожди, стой, кому-то говорит, то, что Помогите я его сейчас себе, сам заджайлю. Помолчи, Санчес. В РП профессии. Если это МГ. Это МГ. Не, МГ там когда ты умерше, говоришь, а это на НРП. Затем а, меня не забирают не на жалобу. Мне начинают накидывать претензии всякие, касаемо того, что вот я такой хуевый, и я плохо отработал за полицейского. Причем он знал типа, ситуацию всю, то, что я за полицейского увидел человека с оружием. И я ему изначально сказал то, что я, сука, все сделал по уму, вместо того, чтобы он послушать меня ушами, он слушал меня жопой или не слушал вообще. Они ему рассказывают, то, что ты вот. Брат... Я про то, какой ты хуй глот. Дальше. Мы продолжаем разговаривать касаемо этой ситуации. И выясняется то, что я его все-таки посадил в тюрьму этого челика с оружием. Я все-таки присек проникновение на чужую территорию. А мне начинают в ответ говорить то, что я хуевый полицейский. И как бы, формат общения меняется с обычного такого адекватного на вопросы в мою сторону. Какого хуя ты ничего не сделал, когда он только достал оружие? Я ему говорю, а какого хуя ты меня не слушаешь? Я же тебе сказал, то, что я все по уму сделал, так чтобы никого ну, не пришлось там не убивать, не стреляться. Вот. Затем Санчес уже переходит на оскорбление от долбоеб. И у меня это на демке сохранилось. Он хотел это отрицать, когда я сказал, что у меня это есть на демке. И yeah, его yeah, прапор yeah, быстро... Yeah. Да, да, блядь, ты надеялся, что у меня не будет yeah, демки, yeah, ебанат? Yeah, yeah, ты на надеялся, сука, дебила, кусок, тебя что у меня не будет блядской демки, да, чтобы доказать, тебя, что да, ты обосранный ты хуесос? Можно, пожалуйста, По, одном, по одному, Артур договорит потом. У, у него также на демке. У него также на демке видно, если я говорил, что я не отрицал именно что я не говорил такое, я сказал, на демке посмотрим, если захочешь. Я ему так сказал, может пускай пересмотрит. Ты надеялся с самого начала, что у меня не будет демки. Демка, что у кого-то точно описалась, вот это оскорбление. От... Да, Эй, но у меня у тоже пишется, это не часто у -у -у. к чему это. А нет, чё, к чему? Ты же ходил не демку не... смотреть. Нет, нет, так... Я тебя просил да, конечно, демку пойти посмотреть, дем. которую они записали. Там, где я видно, посмотри, что он нарушил работу, на НРП. совершенно другое то, что ты видел. Ты сам конце только его, бля, они показали, как ты спиной еще стоишь к вооруженному человеку. Вот с чего началась эта демка. Вот с какого момента я смотрел. Мы бегали поэтому вокруг вот так вот. И все. вот с чего я смотрел. Мало того, что ты, сука, слепой, так ты еще тупой, как пробка. Ёб твою мать, блядь. Это просто пиздец, ты понимаешь, нет? Тебя, сука, наебали, как лоха последнего, показав какую-то обрезанную демку оттуда, где будет выгодно нет, смотреть им, блядь. А по... ты поверил, сука, и начал меня пытаться душить, блядь. Вместе с ними перебивая. Причу, сука, как с тобой ничего. после этого, как с нормальным человеком, общаться, блядь? А с тобой-то тем более, пидараст. Я вообще даже в мыслях не было мне душить. Ты договорил? Блядь, да, вы этим, блядь, и занимались я всю душу. жалобу, сука. Вы меня а слушать не говори? хотели вообще нихуя. Ты договорил? Нет, я буду я разговаривать, сказал, пока мне не мне надоест, ты понимаешь? Нет либо, пока у меня микро нахуй не откинется. Понимаю, хорошо, все, можно, пожалуйста, я скажу сейчас. Зачем? Я что ты хочешь сказать? Что ты дельного можешь я сказать? Я... Что ты можешь я сказать показала... Ты Лучше начало, достань, блядь, пулемет и, решили, и начни в меня еще раз видно, стрелять, как через это через было 5 минут назад. Давай, блядь. Ты. И начинаешь нам говорить, чтобы мы вышли из дома. Какого фига, блядь. Мы заходим на чужую территорию, хотя тот человек сам нам двери открыл. Ну вас подставили, ПРП. По вас пустили домой и вызвали ментов, грубо говоря. Можем посчитать это, я как будто полиция закрывает очередной план на домушников. Вот вы попались типа как домушники. Вас пустили домой, вызвали ментов, сказал. А вот они ко мне домой пробрались, вот и все. Да, вас в принципе могли подставить. А, но ну, если так все было, как рассказал Артур по ЭРП ситуации, и еще такой вопрос: Артур, а ты на двери там брал орден или они открыты были? Нет, они или... были полностью открыты, ордер ни к чему. Да и э, зачем ордер, если я не обыскиваю квартиру? Ну я понял, понял. Но смотрите, я вот если вы рассказ Артура, если слушать рассказ Артура, в принципе, у него нарушений нет, так как он. Ну, вот если смотри, Артур, ты ж 20 года, да? Через минуту две-три, правильно? Да, да, да. А смотри, он не умер, как бы, чтоб, ну, чтобы у него новая жизнь не началась? Если он не умер, в принципе, ты его правильно арестовал, ты запомнил? Нет, он не умирал, он не уходил его. туда, понимаешь? Он раз, выбежал из этого дома, на пороге немножко постоял, обратно забежал и опять вышел. Смотри, Артур, почему ты тогда меня не арестовал? А ты на меня оружие наставлял, нет? Ну нет. Ну, ну нет. Хуй тебе вот, вам человек, лет, человек. вот поэтому я тебя не арестовал. А он вкусный? Я не знаю, попробуешь скажешь. Ты не сделал ничего такого угрожающего жизни полицейского, чтобы тебя арестовывать. Я могу просто обойтись устным предупреждением. У Челика было оружие. Я решил сделать так, как вот то, обойтись типа малой кровью. А ее вообще, блядь, не оказалось. И челика арестнул Сука, я об этом говорил 10 минут, блядь. А этот ебанат ливнул, кстати Нормально. говоря. Он что и это говорит, что-то типа родителей, ну, родственников начал трогать. Ну, смотрите, в принципе, я эту демку откачу. А, а ну, я, я ему всего лишь сказал, чтобы минаж. он э, тише э, сделал mm -hmm. шум на заднем фоне и все. Ну, у него маленький ребенок типа плакал, понял. А прапор, да, он вот такой человек, с ним надо разговаривать. И если так было, как ты говоришь, что там Оскали, там, типа, начали, Санчес, ну, блин, это неадекватно. Зачем? Ну, потом его что-то выбесило, смотри. Санчес сказал, типа, я долбоеб, а прапор ему говорит, типа, тише, тише, тише. Ничего ему не засчитал. За Когда ему ответил, также а мне начали приписывать, типа, оскорбление администрации. Я говорю, а то, что ты оскорбляешь нормально? Ну, начинают обсуждать, типа, ему за это ничего не будет, потому что он оскорбил, не Админа. Я тебе говорил то, что можешь писать жалобу на меня, и уже разберутся выше. Нахуй писать жалобу, вот а сейчас мы мне... мы ее сейчас а разбираем. Оно... Сейчас. Вот, а мне сейчас... Из... мне сейчас интересно, Санчес, а вот смотри, от... где ты нашел прям тыкни мне пункт там правила, что оскорбление администрации. Просто ты так этим правилом руководишь, как будто ты его знаешь наизусть. Конечно знаю, я же за него уже отлетал. Ну когда когда правило. А кто демку показывал ты? У тебя еще обман администрации 5,9. и 9 Ты показал выгодную. Часть демки, которая будет как раз-таки выгодна показала. тебе и твоему другу. Вот и все. Я... А потом М после этого я ему показал остальную часть демки. Да. да. Удивительно да, тогда, почему счет... вы, сука, слепые не увидели нихуя из того, что я сделал, для того, чтобы его обезвредить. Интересно, блять. Может, потому что все да, высерно, этаж... конечно, ребята. Эх, жалко, что прапор ливнул, я бы посмотрел его демку, где он показывает демку. Смотри, Санчес, ну, как Артур рассказывает, ты показал демку в выгодном положении, э, как бы... Прапор то же самое сказал, то, что показали ему принципе, демку... Вот сейчас высушивший Артура, да, я не нашел у него нарушений, если Майкот не умирал. То есть, как бы, он запомнил я лицо, его всего, ну, типа, всего запомнил. И, в принципе, кого ты еще арестовал, кроме Майкота? А потом я арестовал Крампуса за оскорбление госсотрудников. Там а, дело а, не в том, то, что я даже его запомнил его человека. Мне его и не приходилось забывать. Он никуда особо далеко не убегал. Он вышел вот так, понимаешь? Вот, а, предположим, тут более. порог, вот, вот тут порог квартиры. Вот mm -hmm. это территория квартиры. Я раз Смотрю, он вышел вот так, потом опять забежал и опять вышел. И до этого он уже светил оружием, наставлял специально на меня. И это на демке, если бы он нормально хорошую, нормальную демку достойную показал, было бы видно. Они доебались до того, что я его не проверил на оружие, на лицензию и так далее. Когда я сказал то, что... Слушай, а смысл проверять на лицензию, если чел, которого обвиняют в проникновении на чужую территорию, на тебя вот так в упор дробовик достает и направляет. И говорить теперь типа, ну давай, решай проблему. Смысл мне что проверять? Разрешение на то, чтобы так делать? Бред. Но никто почему-то этого не послушал. А зато сейчас слушает, стоит. Да. Весело у вас, конечно Но, смотри, у скрипки нарушений я не вижу Абсолютно никаких Он сделал все в принципе, грамотно и никто не стрелялся Потому что матезетес у них ФРП там расширены Он может не бояться спокойно и убить его Вопрос к вам, конечно, администраторам Но это я уже, не знаю, шкиперу, например, отправлю 7-1 тут, думаю, есть Чик вам давай 7-1 тут есть, думаю, потому что он открыто говорил о том, то что, типа, другу своему, о том, что, да нет, сейчас подожди, я его сейчас сам забаню, а за что банить, за то, что твоего друга заджалил? Я мой друг, это раз, во-вторых, это я говорил, что я не забаню, а сейчас решим конфликт да? в админ-зоне. Да? Хорошо. Я сейчас демку я останавливаю, запускаю по новой, чтобы дальше О, фиксировать отнял. то, что ты несешь. Хуйню. В джайл, я сказал. А Рав можем, если, кстати, пойти. Подвергите... Слушай, в дискорд, да, да, да. я при тебе ее покажу. Мне не сложно. Да. Ну подождите, я его нахуй в джайл А, все. Угу. Сейчас. Ну я не буду просто так да, пиздеть, да, понимаешь. Да. Вот, и дальше они, типа, дальше всю жалобу они мне начинают накидывать каждый по очереди, чтобы перебить тупо. А, рот, тише, сделай, пожалуйста. Рот тише сам, а, сука, сделай, сделай на заднем плане. Да. Рот тише на заднем плане. Сделай перед тем, как разговаривать. Да, ну блядь, у тебя неадекватно с... В смысле, не блять, неадекватное общение? Челс а? чел нахуи начал перескакивать. Ну да, да, О чем речь? Я вижу, что. я свою плечи. Во. Выключи свою хуйню, блять, долбоёб. Не, не надо, не нормально. надо. Нормально. Да я это... тебя в рот ебал, гнида. А он одамаживает тебя? Стой. Да. Нет, это аж админ-зона. Вот я ему просто ответ даю, и всё, начинается. Да, да, да. А, Ой-ой-ой, оскорбление администрации. Ой -ой -ой -ой -ой. Так, и что дальше? Ну, да, да. Хочешь, да, я да, тебе откуп а дам 10 тысяч слушай ещё? А я согласен, Хочешь, я тебе 10к да, и будешь дальше слушать людей, до завтра, идеи. а? За оскорбление администрации. Да, они начинают, о, ну, да. злоупотреблять ситуацию, да. Ну и что я тут вижу? Давай в игру. Давай в игру обратно. Так, Санчес, ты здесь? Санчес. А где Санчес? Хуесос на связи, смотри, тут... а... О, супер. Смотришь, смотри, можно последнюю а... просьбу от тебя? Сделаешь мне автограф на трусах? Санчес адекватнее, пожалуйста. Хорошо. Смотри, Санчес, угу. а что я у тебя заметил? У тебя точно есть 3.11. Это да, я знаю. перевод РП в нон-РП. Дальше эта демонстрация экрана пойдет шкиперу. И, скорее всего, у тебя будет зафиксирован обман, потому что ты при мне говоришь, я хотел тапнуть его в админзону, типа поговорить, хотя ты там четко и ясно говоришь, я его сейчас сам зажал. Так я не... А... не отрицаю, что я сейчас так сказал. Ну, это тоже пойдет. Я же кажется, после что... своих слов сразу же сказал, и что... Смотри, я сказал, смотри, что... Смотри. В Дальше, смотри. А, вы начинаете с О! Э, прапором оскорблять? оскорблять, Пишенька. получается. 7 4 у, -у, -у. у него за вот эту угрозу, типа его сейчас сам зажали. Ну. Я его оскорбил один раз, а он меня сколько оскорбил, напомнил. Я просто сказал то, что я сделал в реальной стоять. жизни, а тебя в рот ебал, гнида, и все. Ну так ну, роспись на ту сделаешь. Так я сделаю ты что-нибудь помни, только придумай. В ответ. Блин, Времени еще до Нового года много, можешь пока попытаться. О, а что, это? Ну, года? ну смотри, я тебе Если говорю, Если ты получается... лижешь, лижешь жопу ему, нет, то я нет, не нет, у А что лишь жопу? Нет, Неадекватное нет. поведение оскорбление, лижешь жопу. Смотри. Uh, я автограф на трусах не прошу, в отличие от некоторых. Понимаешь? Я uh, смотрю... Я понимаю, что человек играет с говорилкой, и вы на него напали. Но как только это получается ютубер, вы сразу такие типа, да, я все признаю, да я. В рот я типа... ебал скрипача, мне похуй, что он ютубер. Молодец. Это ты только я сейчас решил скрипач. сказать, да? Ты же за не тех не начал это в все в шутку я переводить в, словили, в Клаунаду. Потом еще наебать его пытался. Но у меня благо демка есть, который ты не хотел показывать. Молодец. Хорошо, хорошо, хорошо. Пускай хорошо. я понесу наказание, окей. если он по сути не прав, то вы все равно сделаете так, что он прав, блядь. А как почему? он не прав, это давай, бред! Покажи. Хорошо, покажи в чем я не прав? не прав, давай. Покажи. В том, что ты сейчас сказал, что я, во-первых. Ладно, насчет обмана, можно еще сказать. Окей. Но то, что я Но. демку неправильно показал человеку, то, что я ему показал один отрезок. Хотя вот завтра. Я зайдет, тебя ругаю человек. Это. Я вот, тебе за это, у него, вот. okay. а, когда, о, а, когда ты его оскорбляешь, ты ничего, тебе ничего прапор не делает, и ты сам ты себя не контролируешь. А, ну, на демке видно, то есть он показывает фрагмент, когда его тэпают, он начинает рассказывать ситуацию, потом что-то ты ему говоришь, и, по, по, и понеслась, начал. Еще один обман, я тебя не оскорблял его... первый, я с вами достаточно адекватно общался, Прокопа пока мне не начали рот что что такая тупо, и всё. Прокоп не может ему ничего сказать, так-то он потом тоже наказание понесет. Я... Бля, ладно, все, я молчу, говори дальше. Ну что ты? Я тебе ну, Он, не, говоришь, может. Типа, что он я не может, он ничего не может, ты понимаешь, ну, бля, печенька он беспомощный. Он Скай, жалкий. Отвольте, ты жалкий. Ты жалкий кусок дерьма. Кто, бля, жалкий кусок дерьма? Из нас троих ты один. Жалкий кусок дерьма никчемного. Да, да, да, да, да, да, да. Хорошо. Продолжай оправдываться. Я не оправдываю я говорю, что ты сейчас пытаешься оправдываться, хуйсос. Я бы тебе так сейчас ответил, блять. Ну, ответь, ответь. Ответь, тебе терять нечего, у тебя пермо админобус. Не, он пока типа думает, что ответит. Ну, вот что ты ответишь? Я не хочу оскорблять, во-первых, ни тебя, ни твоих родителей. В смысле, ты уже оскорбил? Повторно не хочу оскорбить. Повторно не хочешь? Почему? Потому что не хочу. Ты думаешь, меня оскорбит то, что ты сейчас выстрелишь? Ну ладно. Самомнение на уровне, бездец. Чтоб меня какой-то чел, блядь, с Грисмода смог оскорбить. Охуеть. Нормально чем Оскать? Зачем вот это все было делать? Хуй сос, потому что, да, господи, не ты думаешь, мне что-то отдельное блять. вытянуть из ответов? Можно, пожалуйста, Да нет, просто я, не я понимаю, буду молчать. что по, по правилам его уже, скорее я всего, Я не истины. буду молчать и тебя слушать, я на твое мнение хуй клал. На то, на то что ты просишь. Блять, она всю твою жизнь хуй клал. Можешь, пожалуйста, помочь? Меня сейчас. это так заботит просто, пиздец, ты не представляешь. Что обо я мне думает пиздец. Санчес из Горисмода, охуеть. Пожалуйста, да, подумай да, обо, обо мне хорошо. Перед смертью я буду вспоминать именно тебя. Спасибо большое, я рад. Как я ей тебя в горло? Знаешь, по демке я видел, как вы его душили, а по факту проигрыш. Душили, что душили? Оскорбляли, <laughs> типа притягивали, что он как бы... Оскорбление админа, хотя сам оскол. Ну так правильно. Чтобы ну, жизнь факту, малина не казалась, да. Чтоб не втыкал. Mm. Ну в итоге жизнь малина не кажется. У тебя. Жизнь малиной не втыкала. артура я в ролике? Определенно. Слушай, Всем а привет. с остальными, что в итоге даже с ними будет? Типа, ну даже не, не обходится да, просто баном. Да, я просто возьму, позвоню либо куратору в дискорде либо суда кураторке и объясню им ситуацию. Когда я первый раз твою жалобу взял, я типа говорю: ну там Час говорю-ка, надо будет внимательно сушить. А когда сюда тэпнулся, я прям попал на разгар, когда ты такой, типа, вырубаешься такой. Да я. Ну и пошел пошел. Готовар, рейдж мод, получилось. блядь. Ну да. Все, ладно, давай. Удачи давай тебе. удачи тебе тоже, спасибо.